Салют, друзья, с вами я интересный, и сегодня я нахожусь на своем приватном сервере. И вообще некоторые бы могли подумать, что это новое видео по приватному серверу. Нет, обманул. Новое видео по приватному серверу выйдет и как, только как на этом видео наберется, ну, наверное, 15 лайков. Вы никогда не сможете этого сделать. Ребят, в этом видео я хотел бы немножечко поговорить с вами, потому что в прошлом видео я сказал о том, что вы в среду либо в четверг, то есть сегодня среда либо четверг, честно не знаю, как у меня, как только рычки мои любимые дойдут до этого, так сразу же я сделаю это видео. Как только, э, ну вообще, это видео разговорное, поэтому здесь я могу высказать вам что угодно, поэтому ну, буду заниматься вообще своими делами больше. И просто вы на фоне наш сервер прекрасный, да, э, как на него попасть, есть написано в описании видео, если кто вдруг хочет, то пишите, там все как бы написано. Вообще смотрите, ну не суть. Короче, почему же так вообще получается, что видео у нас э, перестали прямо э, как бы выходить на регулярной основе? этому всему повлиял вообще больше, наверное, даже не то, что актив маленький, хотя он тоже влияет. Но самая основная вообще большая проблема того, что видео начинает выходить э, редко. Это вообще то, что немножечко я занят. Я все не успеваю делать по миллиону вещей. То есть у меня самая основная задача считаю, сейчас что учиться, да. То есть невозможно успеть все сделать. То есть и выучиться сделать все домашки и так далее, да, быстренько пройти домой, все сделать домашние все задания и так далее, еще и заснять и еще и постримить времени остается из-за этого всего, что из-за этого даже можно сказать плотного графика остается очень мало и из-за этого ты можешь как бы рассчитать всего, чтобы успеть быстренько и постримить и заснять видео и то и другое и пятое и десятое ну, просто физически ты не успеваешь. И из-за этого у нас как раз и получается, что мы не можем доснять сериалы, я не могу выкладывать новые видео нормальные, которые я хочу просто стараться... Вот, очень, я вам объясню о чем я это сейчас говорю и так далее. Но из-за этого то, что времени нету, мы не можем как бы и собраться, и так далее. Например, кто мне нужен, да, мы не можем собраться, и так далее. Вообще, основное, что также, например, начнем даже про сериал. Расскажу про сериал. Почему же сейчас сериал Шахтер, вообще должен быть уже как бы на этой неделе? Которую вы сейчас смотрите видео, вообще должно уже выйти, наверное, серия восьмая, седьмая, вот скажем так. Но из-за чего она же не выходит, она же не выйдет никак. Объясняю почему, она не выходит из-за того только, что, ну как вам это так-то по-русски сказать, и покороче. Из-за того, что мы не можем, во-первых, собраться, потому что у нас, у меня нет большой команды, которая согласна прям работать быстро, чтобы мы заранее, потому что у нас как происходят съемки. Мы, например, в 6 часов вечера собираемся все, да? пока мы там всех дождемся, то все, Пока мы распределим, кто кого будет играть. Может быть, вы слышали? Угу, это правда. Если что, это значит была правда. А вот опять. Потом мы должны распределить э, всех этих... Как раз найти им всем скины. Найти всем... Э, как это правильно сказать? Найти, весь, реально, найти всем скины, найти всем а, ники, быстро прорепетировать. Это уже один. Считайте? Считайте, это прошел уже один час. Потом мы один час будем снимать. Потому что там еще некоторые люди будут пострадать херней и так далее. Вот. И получается уже как бы 2-3 часа. А потом еще будем считать часа 2 на монтаж, превьюшку заказать или самому делать, либо. И, ну еще и постримчу успеть. Господи, времени нету. Из-за этого.. Мы, я сейчас хочу до марта переделать все, собрать большую команду, которая согласна будет быстро все делать и заранее хотя бы помогать мне в чем-то. И чтобы мы начали снимать вообще за... Ну, за сколько? Хотя бы мы могли в неделю, даже может, если получится, снимать по несколько серий сразу же. Да? Также в эту команду бы... Ну, сценаристы, это ладно. Мы бы этой вообще всей команды придумали бы идею бы для всего этого. Ну и так далее. Это бы команда как раз была бы, э, как раз отвечала за все сериалы мои. Да, мы бы их бы вместе все снимали, мы бы вместе их все выпускали. Ну, то есть русским языком они бы могли тоже, если у них есть какие то YouTube канал, я бы им также разрешал спокойно снимать за кадром и так далее. Мне было бы, честно, вот все равно. Вообще, дальше причина такова, что вот на этой неделе вот я говорил в прошлом видео. На этой неделе должно было выйти, даже на прошлой и на этой, очень много крутых видосиков. То есть, к чему это идет? Э, почему видосиков? Потому что на этой неделе, на этой, следующей и уже после следующей должно было выходить новые форматы. Как минимум два новых формата. Конечно, это я не их сам придумал, честно скажу, потому что я их уже... Ну, просто кто их снимает, если это популярно, то я просто взял бы их не идею, просто бы переделал под себя. Но, почему же это вообще не входит? Может, вы, конечно, когда-нибудь видели, что я выживал? Нет. На стримах я тоже не могу ничем заняться. И это все объясняется, я вам, честно, согласен рассказать вообще просто... Я половина просто не умею. Я не умею выживать по нормальному, потому что вы ни на одном стриме, если даже в начале, когда мы проходили Майнкрафт, вы не увидите, что я именно один, например. Я все, что умею, это ну вот это базовое все. Убить ну убить дракона в одиночку я уже никак не смогу. То есть реально я не смогу убить дракона в одиночку. Ну все вот это скрафтить я смогу. Назаритовая броня, если так сказать, вообще не мои, можно сказать моя, но как бы не я ее сделал сам, потому что мне вообще назарит добывали, не я вообще, я не просил, но мне добывали его, панцирь я купил, не сам добыл и так далее. Я вообще... Э э Элитрах я недавно научился, и то я их просто, можно сказать, э по шелкерам каким-то, там, не помню, своим старым и так далее, полазил, понаходил книжек и все сделал. Я ничего такого большого не умею. И эти вообще проекты должны были также на Майнкрафт прохождение идти. Из-за этого я ничего не могу. Поэтому и вообще, я хочу себе поставить цель, если вы, конечно, поддержите меня. Если вы поддержите, то, наверное, на неделе, когда будет у нас... Ну, какой-нибудь отдых маленький, может, в следующую субботу или воскресенье, то есть, на этой неделе, да? Может быть, ничего не обещаю, но, может быть, может, на следующую субботу, воскресенье, посмотрим. Я хочу провести маленький себе тест, запустить какой-нибудь на основном канале стрим и пройти Майнкрафт именно за стрим. То есть, чтоб я был один. Объясню, почему я так хочу. Проходить я буду, наверное, уже на, на последнем снапшоте, может быть, на версии 1.16.5. Не знаю, почему же это я так хочу. Я хочу наконец научиться вот как раз это все делать, чтобы я мог снимать нормально Майнкрафт, а не то, что я умею снимать... Например, я умею снимать эти, как вам сказать, правильно. Я умею снимать, могу снимать сериалы. Я буду, я могу их снять, когда захочу. А то есть вот новый проект, который у меня в голове, хоть идея не моя, но суть-то, все равно, хоть идея не твоя, ты можешь ее под себя сделать. Я не могу заснять, потому что вот сейчас скажу... Вот это когда снимаю, я сразу заранее снимаю несколько всех видео, видео. И вот я снимаю. Я снял там 15-20 минут и все. А мне дальше не интересно просто снимать. Хотя, по идее, это очень прикольно выглядит. Это так, вот идея, которая должна была выйти уже, наверное, вот как раз первая. Потом я придумал другую идею, придумал. Также хотел ее записать. Она была бы очень долгая То есть я бы на нее вообще эту запись, эту идею, которую я, ну не я придумал, он кто-то там, не знаю, кто там зарубежный, YouTube, как всегда. Я потратил, как я посчитал, примерно 3-4 дня. Что, я только начал, я честно вам скажу, только начал, запустил мир. Не могу я заснять, потому что я должен видео хочу разговаривать, я не могу. А это как-то тупо, а то видео должно было быть. То есть я снимаю, потом за кадром нарезаю, потом озвучиваю это все. Ну типа заранее пишу сценарий, как это должно было быть, это все нарезаю, пишу голос и так далее. Я из-за этого не могу реально так много снимать. Нет, если вы, конечно, хотите, я готов буду заснять какое-нибудь видео для вас прохождение Майнкрафта, может быть, как-то с каким датапаком. Если хотите, можете даже кидать датапаки. Потому что все, кто будет, например, что-то кидать такое, я буду, наверное, теперь выставлять вот ну, прям видео. То есть вставлять ваши комментарии и так далее. Теперь, наверное, мы будем вставлять самые лучшие комментарии в видосах, да? Если вы, конечно, захотите. Поэтому пишите нормальные, хорошие комментарии, потому что лучше я буду вставлять в видеоролик. Вот из-за этого я не могу реально ничего такого снимать. Короче, да, значит, если суть, вообще основное, вот видеосы будут пытаться выходить. Я ведусь обратно в себя в график. Я уже, но ну, обещаю, может быть, даже не на этой неделе, уже не на следующей, но с 1 марта я точно ведусь в график. Две недели, то есть, одно видео. Два видео в одну неделю будут выходить. Там будет, наверное, вот как раз и как я хотел, мини-игра в один день. Во второй день что угодно, может видео по серверу, может э, сериал, может что-то еще. Все может быть. И во второй я, наверное, проведу, наверное, все-таки этот стрим, попробую пройти Майнкрафт самостоятельно, поиграем, может пообщаемся как раз с вами все это время, пока я буду проходить. Может даже, если захочу, пройду его на Скорость. Ну, спидранить я, конечно, не умею и не буду, потому что, ну, какой дурак, ну, как у из меня спидранер, как из вас балерина. Извиняюсь, я оскорбил кого-нибудь балерину. Вот, я говорю, спидранить я точно не буду, но просто засекем, за сколько я смогу. Все, сразу скажу, сид, мир, все будет неподготовлено, я все создам перед вами. Ну все, наверное, я много уже что сказал, ребята, посмотрите обязательно прошлый видеоролик. Идите новый видеоролик. если под этим видео наберется. А, вот, сейчас зато и проверим. Наберется, а, помнишь ли ты, сколько лайков я сказал в начале видео, чтобы набралось. И выйдет новое видео по этому серверу, по моему серверу, дерьму, интервью. Ну, поэтому, ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока.